Друзья, всем привет рад вас приветствовать на своем канале и это видео у нас про мультимедийные системы ti's а, именно я хочу в этом видео показать вам как на нашу мультимедиа можно установить будто анимацию для тех кто не в курсе будут анимация это такое видео которое воспроизводится при загрузке вашей мультимедии то есть если вы ее перезагружаете либо просто включаете то вы можете наблюдать Небольшой видеоролик длительностью примерно 10 секунд, после чего у вас загружается уже рабочий экран Давайте я вам покажу Итак, будто вот анимация у меня уже загружена на мультимедию. Также дополнительно загружен логотип для моей модели автомобиля И сейчас я вам покажу, как это работает Перезагружаем Видите логотип Кейо? Прошла будто анимация Мультимедиа у нас сразу же вышла на рабочий экран. Я считаю, что это очень прикольно. Лучше смотреть на видеоролик про ваш автомобиль при загрузке мультимедиа, чем просто на обычную линию загрузки. Но, друзья, это еще не все. Помимо бут-анимации, также еще можно загрузить логотипы радиостанций. Я живу в городе Самара, и для моего города есть вот такие вот логотипы. Они в темной теме. У меня, конечно, не все радиостанции здесь сохранены, но смысл вы поняли, что вот такие вот они яркие, на черном фоне смотрится очень прикольно. И если вы выбираете какую-то радиостанцию, например, то логотип также будет отображаться на основном экране вот тут. Тоже очень прикольно выглядит. Некая такая визуальная улучшайка для нашей мультимедии. Ссылку на человека, который занимается созданием бут-анимации логотипов для радиостанций, я оставлю в описании под видео, и вы можете написать ему и спросить, как получить данные файлы для вашей мультимедии для вашего автомобиля. А на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах, всем пока!